Привет, ребятки, с вами снова Оптимус, снова и Рейсинг 2. Так, у нас тут насобиралось кучу-кучу-кучу чемоданов, сейчас с вами пооткрываем, посмотрим, что там, посмотрим, что у нас с друзьями тут. Не, наверное, сегодня ездить не будем с друзьями, тут ребята серьезные в касках. Ух ты, какой крутой набор для танка, но, но, но, но, мы деньги не влаживаем, поэтому ничего покупать не будем, просто посмотрели, облизнулись, прошли дальше. Пошли дальше открывать наше чудо-чемоданы. Первый у нас пошел. Синий за бремя, денежки, алмазы и магнита. Нету, магнита, магнита. Какого магнита? Посмотрите предыдущие выпуски и узнаете, какой же магнит мы с вами ищем. Ух ты, какая крутая шапка. Класс, сейчас оденем. Сто процентов сейчас оденем. А пока откроем еще один чемодан доступный. Бабосики, бабосики. Улучшалки на машинку. Видео посмотрели нам обратно дали бабосики. Так, денежок у нас уже, в принципе, насобиралось достаточно... Достаточно. 112 тысяч. Ладно, придумаем, куда их потратить. А пока давайте, наверное, ка мы с вами... Что мы сделаем? Давайте шапку оденем. У нас такой чербан непонятный на голове одет. Нам шапочка попалась. Сейчас оденем, так, на джипе, на своем погоняем, на супер супердизеле, а шапочку, вот шапочку, а лицо вообще не подходит, давайте лицо какое-нибудь, не знаю, ну не знаю, ну какое под шапку лицо, такое вот, небритое такое, славянское небритое лицо, шапки-ушанки, курточка, не, штаны тоже не Катя, давайте переоденем, черные штаны оденем, в принципе их в машине не особо видно, но тем не менее, тем не менее, нужно, нужно соблюдать стиль. Вот так вот, стиляга у нас. Наш Оптимус сел в машину, вот видно, только шапку его не врытый пояс. В этой машине. Зачем было наряжать курточку, штаны или что. А, я понял. Если мы с машины выпадем в аварию, что мы с ними. Вот. А пока я не старт, и мы вырвались идет но надолго ли это? Главное вот здесь пробуем возвращать и давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, полеты, как всегда, полеты. Нас там Нам ухудшать всю ситуацию. Давай, давай, Октямус, не спеши, сейчас. Наверх, давай, давай, давай, давай, давай. Вот так. Заехали монетки пропустили. Вот нам магнита не хватает. бы нам. Как бы привалила на счет. А, ну, ну... Ой, запрыгнули до потолка и едем... До... О, кто-то не разбился, как он ехал и не разбился. Что-то новое. Так, давай, не тормози, не тормози. Чуть-чуть-чуть ну, могли догнать, но у нас первое место. Еще и личный рекорд. Класс. Едем дальше. Зарабатываем бабочки. Так, идеальный старт да да да у -у -у, как стартанули ракета у нас работал ой да прям уже думал щас разобьемся притормозим немного видите нас сразу обогнали Но ну, ничего впереди еще много дорогих сейчас догоним ай не люблю я вот эту котельку если честно один раз у меня получилось мне нормально заехать. ай ай ай ай ай что же не залетели мы ее сломали но, тем не менее, даже третье место из четырех мы заняли, и у нас вторая общая позиция. Ну, как вторая, в принципе, мы разделили первое место. Ну, нормально, все, все хорошо. Все хорошо. Так, супер дизель. А, вот, ребят, я обещал проехаться на... На чем же проехаться? На формуле. Так, формула у нас не сильно еще прокачена. Давайте что-нибудь купим. Деньги у нас есть что-нибудь, да, вот каждой позиции по одной. мы Сейчас купим и посмотрим, как же она у нас ездит, на что же она способна. А то в комментариях пишут, купи формулу, купи формулу. Вот мы и купили ее. Сейчас узнаем, как она у нас гоняет. Гоняет, гоняет, она у нас хорошо. На супер дизеле мы стартуем получше, если честно. Посмотрим, в принципе, на финиши, что будет. А пока мы идем в ровень со всеми. Со всеми. Ну, главное, не отстаем. Не отстаем. И это уже хорошо. Давай, давай, давай, давай, давай. Ух ты как на самом на самом финале. На финише. Мы, в принципе, всех обошли. Формула лучше. А еще они. А не Личного рекорда нету. Это рекорд формулы. Рекорд формулы, так, второй заезд по земле мы едем. Я думаю, сейчас мы тоже займем первое место. Как вы думаете, ребят? Пишите в комментариях, если думаете, что займем первое или не первое. Пиши там где ездить. Ну в общем, пишите то, что вы думаете. А мы пока будем ехать, отставать от всех от всех. Ну, видимо, формула не совсем хорошо подходит для езды по грунтовой дороге. И у нас последний вот кто написал займешь последние тот угадал а кто написал займешь первое так еще у нас есть возможность реабилитироваться еще идеальный старт как классно ну до и ребята как то оторвались от нас а ну стоять не видите мы на формуле здесь летим так одного обошли еще давай одного как правильно прочитать то я не знаю ну ну ну ну о есть у Ура, я уже думал третье место, нет, второе, тоже неплохо, в принципе, и общетурнирное второе место, ребят, серебро, Ура! учитывая, что машинка не прокачана, это очень хорошо. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, всем пока-пока.